Снова всем welcome, это снова я. Я решил навестить свое старое жилище, где я до этого жил. Сегодня хорошая погода. Вот, вот она квартира наша. Бывшая. здесь вот обитали. Единственный здесь минус, конечно, вот. Видите, да? Сыра. Мох, растет. Дом очень старый. Вот, как видно. Жалую все. Дома больше 40 лет уже. Ну, зато дешево. Очень дешево здесь было жить. Ну как дешево, относительно. Двухкомнатная квартира, считай, за 75 тысяч мы где-то так снимали ну там с кухней в принципе место здесь хорошее единственное только что до станции очень далеко идти ближайшая станция метро Мита но Мита очень дорогая вот. а до Джара далеко очень идти Ну, здесь вот, что изменилось? Выломали, это все-таки, дверцы. Видимо, прогнила уже эта доска, фанерка. Велосипед туда закинули, какой-то. Там бурьяна, У, вообще никто не чистит, походу. Раньше я здесь вот мотоцикл ставил. Вот. Вот меня тут какой-то вот из этих черных припирал. Я точно не помню, по-моему... По-моему, вот этот Вот этот вот, по-моему он всегда вот пытался вот вставлял между мотоциклом и стеной этот велосипед. Вот мы съехали здесь вот куча места собой. Хотя я думаю, что тут хреново тысячи велосипедов, на которых не ездят, стоит. Вот, например, да, видно слой пыли тут просто вообще жесть. Неизвестно, когда последний раз на нем ездил. Или вот тот вот такой у стены стоит тоже. Вот там наш балкон вот на третьем этаже. Ну вот, нижний это не считается за этаж. Вот там у нас была спутниковая антенна, что видимо кто-то снял. Здесь внизу аптека находится. Правда, в ней только по рецепту продают. Вот, в принципе, вот такая вот... Место такое здесь интересное. Куда они едут-то вообще? Вот, сюда на байке. Вот сегодня хорошая погода. Решил выбраться проехаться по своим местам, где я раньше жил, обитал или как-то там вообще отдыхал. Здесь мы вот два года почти прожили вот в этом доме. Вот. Единственное, только что, конечно, ну кто-то уехал вот здесь уже, не все здесь живут теперь в Японии сейчас весна все расцветает цветы всякие эти самые сакуры и там подобное вот здесь вот какие-то непонятные вот мужик хочет проехать туда видимо все не знаю, он бы мог по параллельной дороге проехать и нет проблем Тут вот такой вот дом он даже снаружи выглядит очень старым. Крышу он там уже облетает. Ремонтировать его никто не собирается. Хозяйка дома здесь. Ну, ей вообще нафиг ничего не надо. Вот, я, короче, это. Не рекомендую тем, кто приезжает в Японию, снимать жилье вот в таких домах. Старых очень, которым больше 30 лет. Даже, даже 20 лет. Ну, двадцать еще ничего, но больше 30 это уже перебор. А вот этому было уже 40 на тот момент, когда мы жули. Так, фишка в том, что этот самый вот этот дом стоимость квартиры в нем стоит примерно так же, как и в новом доме, понимаете? То есть, смысла нет снимать квартиру в старом доме для нас столько же стоит. Тут, тут рядом какой-то, я не знаю, фабрика или не фабрика. Ха, похоже на фабрик. На самом деле это вот Гасто, это ресторан. У него какие-то вот помещения, видимо, заброшенные, я не знаю. но в общем, все поросло, и ни хрена не это. Никто за этим не ухаживает, не убирает это. Так, здесь все это будет. Такое вот мрачное здание такое, с колючей проволокой, как будто это э, зона. Так вот в общем, ищите квартиры лучше в новых домах, ну или хотя бы в это, чтобы было не больше 20 лет, и все будет нормально. Ну все, с вами был я, Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и посмотрите другие видео на моем канале. Ну До связи!